И наши клиенты. Всех, все, кто нас знает и смотрит наши ролики. Вот и закончился 2017 год. Для всех он был у нас плодотворным, хорошим. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Что хочу пожелать? Ну, во-первых, здоровье. Будет здоровье, будет все. Желаем хороших работ, жить без завод, веселых праздников весь год. Счастье, любви, добра. И обращайтесь к нам почаще, чтобы жизнь казалась слаще. С Новым Годом! С Новым Годом! Всех Я... с наступающим в 2018 году!